Мне Алексей Игоревич строго-настрого сказал спеть одну песню. Нет, я сказал строго-настрого как минимум одну. Он сказал, что одну я помню. Я даже знаю, какую. Приноси ко мне глотира, Я домовился один. Приноси кусочек сыра, Мы вдвоем его Буду ждать же вам ванной встрече, Я у Ко мне под вечер, посидим подъемщику, Лучше быть сытым, чем голодным, Лучше жить в мире, чем в злале, Лучше быть нужным, чем свободным. Это я знаю по себе. Это я знаю по себе. Приходи ко мне лапира, на Не нароком не взначай. Приноси кусочек сыра, Ведь ты стыешь, что за чай. Ты колбаски, два кусочка, А я масляца найду. В наше время вали на шкур Не прожить имей в виду. Лучше быть сытым, чем голодным, Лучше быть сытым, По себе буду ждать я не устану. Ты мне только благодарность долгим путем моей моя стану. На жизнь, сердце, бодай взглядом предсказаном. Малость радышкам Больше ничего не надо. Только чаю что у. Быть сыном, чем голодным, Лучше жить в мире, чем в злобе. Лучше быть нужным, чем свободным, Это я знаю по себе.